Двадцатый век Фокс представляет. Производство Шмербек, Фильм-Продукшн и Фокс Интернешнл Продукшнс Германия.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 Не могу, серьезно. Слыхали? Паранормальная активность народ! Серьезно, что это было? О -о -о! Дыши главы, еще не пойдем, все. Вы ненормальные. У ну, нас быстрая смена кадра. Ты этим не пользуешься?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 Вот из-за таких, как вы, из-за того, чем вы занимаетесь, наша молодежь тупеет.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 Сюда! Я не могу так быстро! Сюда! За мной! Где их черти носят? Похоже, у нас есть победитель. Камеру. Держи камеру. Эй! Здесь кто-то есть? Сейчас. Сейчас. Идти к чёрту. Ааа! Господи! Наверх! Бетти, за мной! Бетти, бежим! Не шёте-чёте. Бежим! Бежим, бежим! Мужик, ты спятил? Зачем ракету зажжёг?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 Идите сейчас же все к выходу. Я поищу Тео. Мы должны. Что? Нет, нет, нет, к черту Тео. Он сам нас в это втянул. А, Еще недавно он был моим лучшим другом. Ужасов. Группа Он Был мне другом, пока а, не нарисовался а потом... ты. Я спас себе от этого задрота. Сделал человека. Он а... потерял родных всю свою семью. Хватит орать. Я не брошу его снова. Мне камеру. так и задай. Быстро. Дай ракету. Сначала отдай мне. Дай камеру. мне ракету! Дай камень! Не чертай я тебя не так бухню! Эй!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 Где твой грёбаный телефон? Чёрт! Где твой грёбаный телефон?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 Блин, я не хочу здесь оставаться. Мы должны найти его. Тео! Ты здесь? Отзовись. Господи! Что, что, за Ты вот это видел? Что там? Посмотри сам сюда. Что это? Там что-то стоит. Эй, кто здесь? Слушай, это не смешно. Встань справа. Встань справа. Давай уйдем. Давай вернемся. Идем, идем. Бет. Бетти, Бетти, Бет. Бет его назад. Идем. Мы должны найти его. Нет. Пожалуйста, Мы давай Мы должны найти отсюда. его. Данил, дай руку, идем. Кто ты? Отзовись! Тео. Этого не может. Тео? А черт. Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит позади. Не понимаю. Что -то с тобой?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 Чёрт! Да ладно! Совсем ничего? Чёрт!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 Что дальше нам нужно наружу что зачем идем что случилось бати идем идем и где здесь выход <свас> дверь посередине <свас> <свас> <свас> что это Это положение. Все будет хорошо. У тебя кровь?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 ожидаем да. много привидений и предполагаем, что не переживем эту ночь. Но других мы на смерть отправим тоже. Ждем, Ждем комментов. комментов. Делитесь этим видео. Увидимся по другу сторону. выиграла. И куда мне бежать? Куда? Чего ты хочешь? Hey, baby. Мой... My... Да, ты справишься.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 с мозгами или с сердцем? М? М? выбирай с сердцем да я так и думал mm -hmm. да дядя герой Исчезла. Как исчезла? В яме ее нет. Не может быть, из ямы невозможно выбраться. <плёк> Мне нужен четвертый пациент. Продолжить работу? Еще не все камеры у нас, а я и не профиль.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 Я тут не про одно окно не забыл! <свы> Очень хорошо. Отскребу тебя от земли. Эй! Нет, нет, нет, ах ты <свы> <умер>. <свы>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 Ведь это видео для вас, и вы должны получить желаемые. Что ж, у вас останется чувство, что что-то остается.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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко, звукорежиссер Алексей Калемась.